Приветствую друзья, это видео для вас. Если у вас есть частые головные боли, сидячая работа, у вас работа связана с физическими нагрузками, либо вы ходите постоянно в спортзал, занимаетесь физически, да, у вас создается компрессия в позвоночнике. То есть у вас из-за того, что голова давит на позвонки, у вас появляются зажимы позвоночники, в шее болит вот здесь в районе грудного отдела в районе шейного отдела постоянная боль и вы никак не можете от нее избавиться вот эта вещь называется петля глисона. и можно ее использовать самостоятельно и убирать вот такие вот недуги, как головные боли как зажимы в позвоночнике боль в позвоночнике, боль в пояснице даже и даже скажу вам больше если у вас есть грыжи с помощью петли глисона, Долгое время немножечко потребуется, может быть 6 месяцев, может быть 1 год, но вы уберете даже такую проблему, как грыжа. Но делать нужно все по инструкции, делать все нужно аккуратно. И в этом видео я еще покажу, как это можно делать, если у вас нет дома турника. Сейчас я покажу, что нужно сделать перед тем, как заниматься на петле глиссона. Обязательно нужно разогреться, позвоночник нужно разогреть, потому что когда позвоночник разогрет, он лучше расслабляется. Что нужно сделать? Нужно сделать круговые движения в одну сторону, скажем, 12 раз, в другую сторону сделать 12 раз, наклоны влево-вправо, повороты вперед-назад, потянуться, вот так сделать упражнение вперед-назад, вперед-назад размять плечи, покрутить руками вверх, вниз вперед, назад так покрутить желательно еще размять позвоночник О, прохрустел он у меня все, позвоночник я разогрел примерно где-то минут 10 уделите на то, чтобы разминка у вас была на разминку 10 минут теперь берем петлю я взял вот такую веревку, простая веревка, 10-15 рублей метр стоит, достаточно метровой веревки, вот здесь метр. Сложил ее пополам и вот здесь завязал обычное полотенце, маленькое полотенце, которое кухонное и сделал два узла. Сейчас, посмо... Сейчас увидите для чего это. В общем, сделал узелок, у меня просто была такая же ситуация, у меня дома не было турника. Даже правила не было. И вот этот тренажер, он позволяет вам растянуться. И стоит он примерно как одна тренировка на правило. Но зато он будет у вас служить постоянно. Теперь у меня получилось здесь два конца. Я беру два карабина. За один конец цепляю карабин. И за другой конец цепляю карабин. Все, у меня получилась вот такая конструкция Вот э, здесь это подбородок, это затылок Посмотрите, это подбородок, это затылок Поэтому она у нас должна повиснуть вот так Все. Вот натяжение произошло То есть там узелок уперся Теперь одеваем голову Я деваю липучку. Все. Теперь присаживаюсь. Я не вешу. Я не вешу. Я стою, я присел. И эти тренировки у меня начинаются от одной минуты. Я присел, прочувствовал позвоночник, ниже присел, прочувствовал. Минута, первый день минута. Никуда не торопимся, это дело такое, нужно делать все плавно, аккуратно, никуда не торопишься. И постепенно, постепенно по ощущениям. Через месяц может быть, у тебя возникнет желание повисеть, поднять ноги и провиснуть. Но только не раньше, чем через месяц начинай это делать. Позвонки должны укрепиться, чтобы не создать себе еще больших проблем. Вот. И с помощью вот этих упражнений можно убрать головную боль и убрать зажимы в позвоночнике. Вот так, друзья. Оставляйте комментарии, делитесь своим опытом. Всех благ. Пока-пока.